здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске в дверь стучится новый год бизнес почти на отдыхе региональный мрод глаз до да глаз балла на корабль налоговый прогноз в дверь стучится новый год новый год уже на пороге а значит, актуальным становится вопрос о расчетах с персоналом и продолжительности отдыха. Итак, новогодние каникулы продлятся 9 дней с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Что касается выплаты зарплаты за декабрь, то тут возможно применение правила в пользу работников. Расчитаться с персоналом допускается раньше окончания месяца, например, 28-29 декабря 2022 года года причем даже если срок выплаты приходится и на после новогодних праздников бизнес почти на отдыхе 31 декабря в этом году суббота, общепринятый выходной, а это значит, что и бизнес переходит в режим относительного отдыха. Однако, чтобы ничего не забыть в уходящем году, сверьтесь со шпаргалками по важным кадровым и бухгалтерским делам. Из последних новаций – утверждение формы единой отчетности ЕФС-1. Данную форму может потребоваться заполнить в ряде случаев сразу после новогодних каникул. Региональный МРОД. Глаз до да глаз. Новый год – это время для очередного пересмотра минимальных зарплат в регионах. Поэтому важно отслеживать, не решили ли ваши власти совместно с объединением профсоюзов повысить региональный МРОД с 1 января следующего года. Если работодатель не отказался от присоединения к региональному соглашению, оплата труда его персонала должна соответствовать установленному в регионе минимуму. Пока еще не все регионы определились в этом вопросе. Более того, в связи с повышением РОД ряд регионов еще могут пересмотреть свои минимумы или сравнять их с федеральным значением. С балла на корабль. Сразу после праздников важно не растеряться и вовремя вспомнить свои навыки и призвания бухгалтера. В частности, 9 января уже нового года еще можно запрыгнуть в поезд 2023 на УСН и АУСН или ЕСХН. Предпринимателям рассчитаться по своим взносам прошлого года уже в рамках ЕНС а организациям с обособленными подразделениями в одном муниципальном образовании заявиться на центральную плату и сдачу отчетов по НДФЛ. К 16 января нужно заплатить обязательные взносы на травматизм и сдать персонифицированную отчетность за декабрь прошлого года. Налоговый прогноз. Уже два года как действует обязательная маркировка отдельных товаров легкой промышленности – Через полгода, к 1 июня 2023 года, таких товаров станет намного больше. Под маркировку попадут в том числе предметы одежды из искусственного меха, за некоторыми исключениями. Спецодежда, одежда трикотажная или вязаная, а также одежда из нетрикотажных текстильных материалов. Правительство города Москвы и Главное управлением воды России по Москве подготовили два информационных онлайн-проекта, которые помогут защититься от мошенников. Первый предназначен для широкой аудитории, он называется «Перезвони сам». Второй – для предпринимателей под названием «Защити свой бизнес от мошенничества». На портале ЕГР ЗАГС теперь можно онлайн оплатить госпошлину за услуги ЗАГС. Плательщик самостоятельно должен ввести – фамилию, имя, отчество, адрес и данные о документе, удостоверяющем личность. Чек можно получить через СМС или по электронной почте. Также онлайн-оплата госпошлины доступна в мобильном приложении «Реестр ЗАГС». Обращение в инспекции труда теперь можно подавать и отслеживать через мобильное приложение «Онлайн-инспекция РФ». Через него можно также получить онлайн-консультацию – это встроенный сервис «Дежурный инспектор».